Друзья, всем привет! У нас сегодня рыбалка. Взял сегодня с собой палатку, вот расположились, я сейчас установил. Сегодня очень классная погода, солнечная, но ветрено. Вот. Спрятались от ветра, палатки пока что тепло. Вот, сейчас будем на балансир и на мормышке ловить. О, я поймал. Только маленький, небольшой. еще один ну так маленький небольшой а еще вот такие хорошие, больше, чем ладошку. На мой старый-старый балансир уже там выцел почти. Грязный такой, краска, краска уже слезла. Вот на такой древний балансирчик. Чисто по окуню зеленый. Вот такая рыбалка меня радует. И глубина небольшая. Только опустил, сразу поднял. Оп, еще. Ну, это вообще поживец. Сильно маленький. Да, даже такие маленькие берут. Видать, видать ко мне стайка подошла. Такого брать не будем. Отпускаем. О, есть. Да. На Флей какой. Никто не клюет, вот. О, сразу только опустил. Парики. Смотри. Опа! Опа! Да, а, держи, блин. да он маленький. Да. Только-только -то только опускаешь, они сразу хоп. Где она? Где она? А, вон... Что, нет, мне кажется, они да? будут сбивать этот. Только поставишь, они будут сбивать малька. Где хоряшки-то эти? Ну там ящики верхним. О, блин, была Это ты на ловишь? На маленькую зеленую. Там есть такая же. А если на большую зеленую? Не, не надо на большую. Вот смотри. Вот такая же, только она чуть-чуть роз розового цвета. Ой, желтого. Да, вот эту. Такое. О, есть. Уля какой. О, <связывая> <связывая> а, чуть не ушел. <связывая> Это... Ай, тут... туда? Да, туда. Как на этом, слышь, в Якутии. Опа. А! Видишь, нам ручку ловится тоже. Угу. Что, оставляем тут? Конечно. О, его прям видно было. Это бля... грязный, черный или что такое с ним? Ну, какой-то непонятный. Он даже цвет какой-то другой, смотри у него Желтый он, он цветный -цветный. Золотой да. Глубина буквально метр Вот такие вот ловятся Какие-то странные расцветки Кто-то Прям белый-белый Как то он умер уже Поменял вот такой балансир, поставил в прошлом году, покупал офигенный балансир. Не помню фирму, конечно. но обычный китайский. Ну, а куней уже надергали он. Уже их хватает, на коптилку пойдет. Двенадцать, ну сколько там, тринадцать штук. Опа! Блин, сорвался! Такая рукавица одевала. Что ты? А, нет. Блин. Я его прям видела даже. Ух ты, сошел. что то подошли, видимо, да, Да. Или пока жрали, непонятно. Обед кончился. Что-то как-то у меня эта вот штука. Почему-то она у меня О! Есть. Есть на китайский балансирчик. Ля, хорошо заглатывает, смотри как. У него прям вот это именно. Именно вот этот красный. Ой, красный, да. Зеленый. Нет, красный кругляшочек снизу, снизу который. Вот его в основном заглатывает. Опа! Опа! О! Молодец! Пошла! Пошла Маза! у меня тут вот это вот... Как-то вот оно стало так... Там есть, да? Да, есть еще. О! Пошла рыбалка! Опа! О! Меня сейчас... Подожди! О о, о! о! какой о. конь. Ага. Вот это коняра. Это. Вот он. Да нет. А а я его забагрил. Я его просто забагрил. За брюшка. О, какой. За задний крючок попался. отлично Отличная рыбалка у нас сегодня. Вообще офигенная. И на балансир, и на мормышки берет. Интересно. И глубина небольшая, вообще метр буквально. О, сошел. Я прям его увидел. Такой хороший был. Морду свою показал. Вот он, вот он. О. Ну такой. Такой, да. Именно Блин. вот на этот красный шарик всегда вот. Так, у нас обеденный перерыв. Сейчас сделаю бутерброды с колбасой и сыром. Попьем чайка. Вот так. О, вот такой получился русский бутерброд. Бутерброд по быстрому. Обычно я делаю короткий чай, а некоторые делают вот такой длинный, длинный чай. Как же без чая на рыбалке? Держите, мадам. Опа! О, ха -ха. Блин, да блин, что такое у тебя там крупные? Ну, Можно давайте на... балансир поставим. Можно балансир, да, у меня в Давайте балансир поставим. Все мелочь какая. -то. Сейчас. Как ну, красивый, Видишь, какой красивый, блестящий. Угу. Такой полосатый. О! идеальная сегодня рыбалка у нас офигенная получается и на мормышку и нет на знаешь, давай я буду на той другую давай этого я отпускаю опа видишь как блин ну так то что-то берет видишь на него все равно давай я а то и другой буду может какой-то будет Дождь, я тут запуталась вот хороший Сейчас попробуем Большой еще больно. на больно. Локиджонос. это Лаки лакиджоновский, это лакиджоновский, это фирменный. На. Люди, такой же же нет? Да. Опа! Блин! Поймала. Нормальный, жирненький, смотри. Хороший. Вот я твой лунг разловила, прикинь, третью. Опа! Ох ты! Ого, кабан! Ты видел, я сейчас теперь одновременно, блин, вот это надо снимать, надо было точно снимать с Вот это кабан! И на бормышку, и на это я одновременно. Бля, ты смотри. По-моему, вот это сегодня самый большой на Туся поймала. По-моему, вот весы не взял, правда? Что такое? Опа! Ещё один! Два штуки подряд только что <смех> вот, вытащила. <смех> О! Мелкий, а, маленький. Это, это те, наверное, мелкие. Маленький совсем. Пускай... Не там, не там. Опа! О! на мормышку блин запуталась наверное. ну вот друзья у нас вот такая вот небольшая горка окуней разных размеров пока вот рыбачили сейчас уже скоро солнце будет садиться и мы будем собираться Ну все, друзья, на этом мы будем заканчивать Отловились классно Рыбалка нам понравилась Душу отвели Сейчас уже вечере он закат красивый у нас тут Прошли много э -э, Примерно километр туда Обратный километр Точили много вещей Вот, устали, конечно, но Приятная усталость после такой рыбалки Брало на балансир, на мормышку Брали хорошая куня. Короче, рыбалка удалась Скоро будут новые обзоры мотособаки и Якудза. Поедем скорее всего на избу, Как время выберем, я сделаю обзор. Поедем на рыбалку и на избушку. Всем пока, всем счастливо, всем не хвоста и до следующих рыбалок. Пока!